Знаешь, Крувер, Энрон ⁇ это дикий запад. Открытый космос. Это практически дно океана. Здесь нет никаких ограничений, кроме тех, что ты создашь себе сам. Крувер и Блю, как далеко ты готов зайти? Мой отец говорил, что мистер Блю может уладить любые проблемы, неважно, насколько они сложны, Ленных не брать, самому не сдаваться. Таков был стиль Энрона. Я решил, что мне это прекрасно подходит. Это Брайан Кровер из компании Энрон. Скажите ему, что у меня есть предложение, от которого нельзя отказаться. Вот именно.